Вы смотрите Зона Гейм, обзоры только лучших мобильных игр. Этот небольшой выпуск хотим посвятить игре Fly Planet, увлекательный аркадный шутер с видом от третьего лица. Перейдем сразу к делу. В игре напрочь отсутствует сюжет, но подобным аркадам он и не нужен. Было бы хуже, если бы перед игрой нам рассказывали долгую ненужную историю. Минут пять показывали, куда и что нажимать. Но ну, ненавижу такое. А тут? Просто. Запустил и давай играть. Все просто и интуитивно понятно. Сразу плюс. Вся игра построена на полетах, уничтожение шаров, дирижаблей, вражеских истребителей и сборах звезд. Они же являются внутриигровой валютой и попытках достичь все более и более высокого уровня. Это что-то вроде раннера, но только вам не надо никуда бегать. Неплохой такой танк таймкиллер. Немного об игровой механике. В отличие от всех аркадных игр, связанных с самолетами, Fly Planet воздушная битва ведется не на плоскости, а вокруг земного шара, что является весьма интересной особенностью. При первом запуске вспомнилась экшн-камера GoPro, снимающая рыбьим глазом. Но вот тут что-то подобное. У игрока всего два основных показателя, это полосы Здоровье и энергия. Здоровьем матерям при столкновении с летающими объектами или же с нарядами вражеских самолетов. А вот энергию мы теряем постоянно, но, к счастью, ее легко восполнить. Воздушные шары являются уникальной единицей. При уничтожении такого вы пополняете запас энергии, имеете возможность получить бонус, щит с таймером или же сердечко, которое восстанавливает здоровье. Стоит отметить, что в игре очень плавное и продуманное повышение уровня сложности. Это позволяет быстро привыкнуть к управлению. Игра с невероятной легкостью поглощает игрока. Вот ты летишь Привыкаешь к управлению. Сбиваешь свой первый шар, затем дирижабль. Чувствуешь уверенность в себе, уже более ловко вынося шарики. Доходишь до шестого уровня и встречаешь первого достойного противника. Сперва ты уклоняешься от его выстрелов. Заходишь на резкий маневр и оказываешься у него за спиной. Теперь вы поменялись ролями и за ним уже гоняешься ты. Попутно расстреливая его из пушек и уклоняясь от дирижаблей. Добавить противника в виде самолета это гениальное решение. Если бы не эта идея, то я бы наверное всегда летел только прямо. А тут уже приходится уклоняться лететь в разные стороны и смотреть как бы не вписаться в какую-нибудь преграду. Наконец-то противник уничтожен, но уровень то растет, а это значит что за тобой вылетело уже два противника и бой продолжается. Ты в неравных условиях, но чувствуя себя пилотом с многолетним стажем и выносишь их практически не спотев. Игра на этом не останавливается, ты даже не замечаешь как за тобой летит целая эскадрилья продвинутых истребителей, которые к тому же стреляют метко. Подключив все свои навыки управления начинаешь использовать жесткие маневры. Выносишь противника второго, третьего, уже четвертого, но их становится становится все больше. В этот момент ты входишь в кураж и продолжаешь величайшую воздушную баталию. Твоя ловкость не знает границ, резкий маневр и из ниоткуда появляется дирижабль, которого ты вообще не ждал. Затем столкновение и громкий крик отчаяния, все в лучших традициях аркадных игр. Без минусов не обошлось. Первый недостаток, не знаю как так получилось, но походу разработчик перемудрился сценами. Поясняю. Переходы между менюшками жутко тормозят, звук начинает глючить, потом ты ждешь секунд 5, и ура, теперь мы можем посмотреть смотреть на доступные самолеты которые кстати можно купить за накопленные звезды захотел вернуться обратно в меню и снова жди самое обидное что в меню самолетами я смог попасть всего два раза далее меня тупо выкидывает из игры срочно исправлять второй недостаток разработчик не продумал чем будет удерживать игроков новыми самолетами тупо поменяв скин и все а мы сделаем так чтобы каждый самолет был на порядок дороже предыдущего нет так делали лет 5 назад сейчас так никто не делает куда интереснее было бы выполнять и список заданий. К примеру, сегодня уничтожить 100 дирижаблей, за это получишь 100 монет. Завтра уничтожить 5 самолетов и 50 воздушных шаров, получив за это 120 звезд. А вместе с выполнением таких заданий появляются новые противники. И вот другое дело. Третий недостаток и скорее самый основной. Реклама. Сразу вопрос к разработчику. Вы для чего делали игру? Для того, чтобы себя зарекомендовать как отличный разработчик? Или вы настолько голодны, что при каждом действии просите посмотреть рекламу? Хорошо, во время проигрыша она уместна. Посмотри рекламу и получи еще один шанс повысить свой уровень. Это отлично для тех, кто играет на рекорд. Но я такой мании не страдаю. Смотреть рекламу не хочу, поэтому любезно отказываюсь. И нет же, хочешь начать новую игру? Посмотри рекламу без возможности ее пропустить. Сиди, жди. Хочешь выйти в меню? Опять Смотрю рекламу Снова сиди и жди. Кстати, у меня смартфон мощный, специально покупался для сложных игр и параллельной записи с экрана. Да вот только этот экран с закруглениями по углам, и увидеть через сколько закроется реклама не имеется возможно. Но тут вопрос больше к рекламной сети по монетизации. В общем, уважаемые разработчики или разработчик, доверие к себе необходимо заслужить. В игру и в ее продвижение надо вкладывать деньги, а не думая об окупаемости затраченного времени за счет рекламы. От такого количества рекламы надо избавляться. Чтобы как-то нормально играть, я вырубил интернет, и всем так сказать советы вот такой вот обзорчик. Все по делу и по фактам. Будем пристально следить за игрой и посмотрим, какая она получится к лету. Глядишь, и она окажется в нашей основной рубрике «Зона Гейм». И тогда игру увидят не только на YouTube, но и на ТВ. В целом, игра заслуженно набирает положительные отзывы и оценки. Очень интересная, затягивает в ней продуманное и простое управление, и она отлично убивает время. А как вы знаете, мы на «Зона Гейм» рассказываем только о лучших мобильных играх, и коли эта игра оказалась в нашем списке, значит в нее стоит поиграть. Подойдет как детям, так и взрослым. Понравился обзор? Поставь лайк и напиши в комментариях, о какой игре рассказать в следующий раз или какой топчик хочешь увидеть на нашем канале. Пока-пока.